Так. ищем грибы. Немножко нашли. Чуть-чуть лисичек. Пойдем искать с помощью грибокамеры. Говорят, у нас нет грибов. А они есть. Нужно просто специальную камеру. Она обнаруживает грибы и передает сигнал через Bluetooth в ухо. Ну, ягода есть костяника нужно просто искать вообще надо было идти после дождя сухо все о! Паук! Ползи! Где ты? Ползи! Блин, как быстро ползет! М -м -м. Там кусты. О, одни ноги от грибов. Но грибы-то есть. Я их чувствую. Пахнет. Папоротника много. О. Это поганка. О! вот и лисички. Вон еще лисички. Вот лисички. О, какая большая. Белая. Солнце выгорело. Вот еще кучка. Прям полоса. О, сколько их здесь -мо! Вот еще. Вот еще. Нормальная такая полоска. Вот рядышком один. И здесь пачка лисичек. Это мой нож. Срезаем. Опс. Нормальная такая лисичка. Чуть-чуть сверху подсохли от солнца. Все, буду собирать. Хороший лес. Я тут в детстве все обходил. И до сих пор грибочки меня здесь ждут. Вот так-то. они увеличивают у меня есть ну, ладно все пойду собирать о еще он сколько их здесь и здесь стоят под травой закрылись он сколько их они прям под травой о, спрятались от меня от меня не спрячешься я-то знаю, как лисички собираются. Ну, все. Стоп-кадр.